<связать> не, на конечно, -а -а! Это первый. Я <связать> говорю то, что пятый получил играет. В смысле? Ну, на карту попа А ты ее видел? Ну, мы на пятом проиграли. Это был третий. Да. Ну ладно. <связать> я просто я не понимаю, какой смысл меня срубать, если я сам сдохну. А че он слышишь? Он сдохнет. Мне кажется, он специально, он не хочет больше с нами играть.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 В смысле без Было бы. Забавно, если друг с друга обсадились. Пиас. Вот ты пес. я Не хочу. Не интересуюсь. Я почти. Эх. Я не мигаю больше, что было. Да прямом. Да почему она именно вот в этот момент решила начать, блин, не мигать, точнее перестать мигать? Почтина тупая. Ну, все, я, качаю, я заканчиваю этот раунд а факс Ну ты туда же, качаю, да? Да ты на***. Да не ускорение дело в таких руках, которые рулить не умеют Поднимайся. О, он смог. В смысле ты повернул. В смысле. Ты че читор? Хе-хе. Изи. Ну, у меня там петелька хорошая была. Не я понимаю. <фиг> не тудой. Хорош. А, ну, а, <фиг> <фиг> почему <фиг> почему чему ты на своей медленным, ты Быстрее, чем я на буше, это. Нет, браток. Нет, да блин, почему он не поворачивал? Он же нормально поворачивал. Уверен? Вот этим. Я не понимаю вот этого прикола Опять ты на эту попался Одно и то же, Я знал о твоих намерениях. <связи> <связи> <связи> <связи> чисто, в, Чисто в хвост. Гагашечка. <связи> Думаешь? А тут 4 секунды. осталось 3 наверное, да. Втроем поиграем. Уже интереснее. когда ты за сотый уровень, да, он 20, 22 как бы все, я тебя раскидал. Mm -hmm. Мне кажется, он скоро психонет и выйдет. <laughs> я его срубил ты, ты едешь за моим бустером? Да, там миллиметры были. Я мог втиснуться. О, не я все пытался тебя на тхню Что-то не получается. Засмотрелся на тебя? о и я улетел. Что-то нехорошо получилось. Так, так у меня всегда щапай меньше я ш этот школьник тупой. А что, что он котается. Ну. Прям уже Ну да, немножко. Не тупая, Не юда. Поговорить о Боге можешь не очень блять свою бы эту не въехать алексей блять давай не будем опа блять что то он заставнился очень неудобно конечно я двоих снес красиво-красиво мне ну, на ты скорость ты давай, давай, давай, давай. блять сейчас на конечно 108. братан мне кажется он показал свою слабость вначале а потом истинную да. кое очень силу сейчас запиливает да почему ты в эту же сторону в, в этот же момент поворачивать нафиг я думал первых выручек. Не пошло. Но это нормально, братан. Так и должно быть. в Конец линии. Просто самый краешек. Если бы он чуть подольше бы ехал, я бы пролетел. А чё? Блин, э! Тихо Я парня отрубал Ч ⁇ ты здесь ездишь? Зачем тебе прыжок? О! Блин! Я Я Почему вы никто не сдохли? О! Блин, я думал, парень об мою зафейлил. Uh -huh. Эй, тихо, уходи. Uh -huh. <laughs> да я его срубил в самом начале, как он только появился. Эх, блин, я оставил ему там много места, чтобы развернуться. О, братан, я это видел. Сейчас мы его это, срубим, наверное. Алексей, не надо меня рубить, не руби меня. Давай, а, это быстро, да может. Знаю. Ебой. Там я такую тоненькую жардочку оставил для него. Да с быстро же включил! Да я, я не знаю, что-то берули. Поцак пытался меня это срубить <laughs> в самом начале. А я-то прозрачный был, и я срубил. А, Зачем вам этот будто? Ну, так чтобы был. Парень. Он не хочет с нами играть. Блин, чуть в его это не запилился. И в тебя чуть не запилился. Надо его еще срубить, наверное. Да снизу ты через меня перепрыгнул. А, не не не не не не не Да нет! Нет, я вылетел! Ну, в принципе, я просто думал, что ты вокруг меня поедешь, короче, и я. Я тоже хотел выжить. Понимаем но я пытаюсь снаружи вас догнать. Decir... Да, <ended> <investigation> Мне интересно, у него есть бустер или нет. нет. <let> Это хорошо. Наверное. Мы его сейчас сругаем. А Немножко. Стараемся этого не показывать. Сука, бустер. Алексей, отстань. Почему ты не повернул? Тупая шляпа. Ну и забирай свой бустер. Он только его взял и все, истерикался. Блин. Эй, Пусть Пусть он чё жив <смех> нет <смех> я его там в его же линии за это запетушил <смех> ну это же хорошо порадуйся за друга <смех> <свят> <свят> <свят> не, не друг ты мне, да? В смысле ты? Блин, я тебя чё-то бортую. Ладно. Толпой реально интересней. Сука, Он улетел, а я вырулил. Я <свят> отсюда. <что -то, свят> <свят> я не хочу с тобой дружить. <связывающий> <связывающий> Нет, пятый, конечно, улице, <связывающий> <связывающий> Это первый. Я говорю пятый <связывающий> ну, на А ты ее видел? Ну, мы на пятом Это был третий. Это третий? Да. Ну я <связывающий> думал, -а, а я этот бустер заюзал. Не, хорошо. Там просто парниша пролетал. И я, короче, это... Оп. Ты пи***! Ты реально, пи... Я тебя запомнил. Ты я застрял сука, в прутиках как я, я их ненавижу. Они меня везде преследуют. Просто как бы слился сам по себе. Слышь, забей. забей. забей. Блин. Я улетел. Просто как бы такая череда у вас, наверное. У вас череда типа Сергов покончил жизнь самоубийством, покончил жизнь самоубийством, покончил жизнь самоубийством. Пошел ты. Из я тебя ты еще и прыгнул, да? Да пошел ты, слышишь? Ну, блять, агрессор, я понял. Да... Я просто, я не понимаю, какой смысл меня срубать, если я сам сдохну как план. А ч ⁇ он? он ч ⁇ он дохнет? Мне кажется, он специально, он не хочет больше с нами играть. Ебой. <реш> <Е> я <реш> его <реш> <реш> согнал. Так, я понял. Он хочет покончить со мной. А? Мы с ним оба улетели. Ладно. Давай ты капсичу, не ну блин, мы с тобой кстати наравне. Это плохо. Надо завязывать это. В смысле? Я под линией проехал! А, да? Там так было? Я так уеду, думаю, блин, я влезаю, как бы. Ладно, я вас понял. <свист> <свист> а, он тебя шмальнул, я его. Окей. Было неплохо. Мне даже понравилось. Килл.